Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю такие кукольные букеты. Мне для этого понадобится всего белок и сахар. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня уже готова швейцарская меренга. Она очень классная, моя любимая. Всегда на ней готовлю свои безе. Отдельный рецепт приготовления есть у меня на канале, поэтому ссылочку оставлю под видео в описании, либо сейчас у вас появится вот здесь в подсказках. 200 грамм белка, соответственно, 400 грамм сахара. Все это растопила на водяной бане и взбила миксером. Для начала окрашу меренгу. Побольше меренги я взяла для зеленого цвета. У меня зеленый кредо, водорастворимый. Вообще красители абсолютно любые подходят. Как водорастворимые, гелевые, так и сухие, пастообразные. И на консистенцию данной меренги это никак не влияет. Возьму розовый, мой любимый мириколор цвет пинг. Желтый цвет я возьму, добавлю сухого красителя. Я оставила белые меренги. Это будет делаться моя основа для будущих букетов. Я возьму парочку насадок, это у меня будет насадка номер 67, листик маленький такой, можно любой листик побольше. И любая закрытая насадка, у меня эта насадка без номера, прорез здесь примерно 5 мм, то есть пятилистник такой. А я буду делать все на пергаменте, поэтому расчертила для себя квадратики, чтобы букетики были более одинаковыми. С помощью белого цвета меренги я делаю основу для будущих букетов. Это необходимо для того, чтобы, когда вы снимаете букетик, он у вас не развалился в руках. Теперь беру зеленый цвет. Здесь у меня примерно 3 миллиметра отрезан уголок и рисую такие полосочки, как букет собирается цветочки кстати для этого можно еще использовать насадку травка будет быстрее но ну, если нету насадки вообще это все делать можно без насадок теперь беру пустой мешочек вставляю туда насадку и желтую меренгу, вот так получается пакет в пакет, и рисую цветочки. закрываю основу немножко так выходя за край просто звездочки Помыла насадку, поменяю цвет, возьму розовый. Так, здесь у меня есть свободное место, поэтому можно сделать еще букетик. Так, дальше буквально ложечку я окрасила в такой бордовый цвет. Уголок у меня буквально 3 миллиметра. Рисую завязочку. Зеленый беру насадку листик и делаю листочки в букетиках. Добавлю серебристых бусинок. Оставшуюся меренгу сейчас соединю и отсажу просто круглое безе. Мне понадобится немного пищевой пленки. Насадку не меняем. Пакет возьму только побольше, отрезаю уголок. Готово. Отправляю всю эту красоту сушиться в духовку, разогретую примерно до 50 градусов. Не знаю, смотрите, ориентируйтесь на свою духовку. Если температура будет слишком низкая, то у вас выделится сироп, и внутри будет безе влажное, Если слишком высокая температура, у вас безе подгорит, и снизу будет какого то желтого цвета, например, коричневатого, подгоревшее. Оптимальная температура 60-80, кто-то на 100 градусов сушит. Тут уже зависит от... Того, какая у вас духовка. У меня градусы не выставляются, я регулятор ставлю на минимум. И открываю дверцу примерно на 10-15 сантиметров. У меня без засушится полтора-два с половиной часа. Сколько пройдет сейчас времени, я не знаю, не могу вам сказать. Скажу, когда будет все готово. Прошло достаточно времени и без высохла готово. Покажу на маленьком. Очень хорошо отстает от пергамента. Сушилось у меня без два часа. И оно абсолютно сухое внутри. Не липкая, к рукам не липнет и ничего не остается. Если у вас вдруг, как вот вы, постояла в духовке, например, безе, потом вы духовку выключили, безе остыло, и вы трогаете, оно липкое, обратно в духовку, чуть-чуть больше температуру, и досушиваете. И букетики. Я люблю безе готовить на силиконовых ковриках, но вот если они такие маленькие, хрупкие, то лучше делать на пергаменте.